Здравствуйте, друзья! 24 марта год 2014. Погода пляшет, выделывается, издевается. В воскресенье я ходил в футболки под жаркими солнечными лучами, а уже вчера у меня вечером шел хлопьями крупными снег. Погибли, по-моему, все надежды на урожай абрикосов в Крыму. Но это дело десятое по сравнению с тем, что нам готовят э, замечательные закулисные мировые игроки. А вот о том, что происходит и что готовится дальше, все вот эти интересности и вкусности, мы обсудим с человеком-ледоколом Марком Соркиным прямо сейчас. Марк Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, ну, ваше видение, коровий грипп, коронавирус, как угодно его называют, кто-то со смехом, кто-то с паникой, с истерикой, вот я человека прочитал, который пишет, что по всем признакам и характеристикам, это имперские ведомости пишут, подготовка к Третьей мировой, ковид-19, как прикрытие мероприятий угрожаемого периода, и приводит расшифровку со всеми подробностями, и даже с документом, который там принял Трамп, сейчас одну секундочку, Вишенка на торте. Минобороны США впервые в новейшей истории Штатов получила приказы по обеспечению преемственности правительства на случай развития пандемии, чрезвычайные меры, эвакуация Белого дома, все остальное проще. То есть, такое ощущение, что ребята готовятся к мировой войне, когда причем инициировали этот коровий гриб только для того, чтобы скрыть, завуалировать подготовку к тому, к чему они готовились, никого нести сгруппируя свои силы вокруг нашей страны. Давайте мы, Сергей, немножко отойдем назад и посмотрим на картину. Значит, объявили о некой новой эпидемии, коронавирус. По всем, как говорится, показателям, он менее эффективен, чем обычный грипп или пневмония. Однако шумиха, поднятая в интернет-сетях, была колоссальной. Весь мир, как говорится, испугался до медвежьей болезни. Однако в Китае коронавирус как начался, так и закончился, можно сказать, внезапно. В результате значит, американские компании, перепуганные коронавирусом в Китае по смехотворной цене, продали китайцам свои пакеты акций китайских компаний. Значит, Китай объявил о том, что у него эпидемия закончилась, полностью установил действие своей промышленности. И мы говорим, весь мир закрыт, а что Африка закрыта? Латинская Америка закрыта? Центральная Америка закрыта? По-моему, нет. Дальше. Мы оценим ситуацию. Очень интересно. Значит, как я уже говорил, 14 самолетов с военными медиками приземлились в Италии. Ну, им выделена лично Сальвиния отдельная база, где они расположились. И, очевидно, там есть какие-то силы, я так думаю, для охраны этой базы от итальянских, так сказать, разбушевавшихся фантомасов. Но если мы посмотрим на... Юг мы увидим там Ливию с генералом Хафтаром. То есть потихонечку вырисовываются два клыка, но клыки без челюсти ничего не стоят. И вот тут визит весьма неожиданный в Дамаск министра обороны Российской Федерации Шойгу. И переговоры об урегулировании, так сказать, конф... конфликта в Идлибе. Ну, я не знаю, как другие, я так вижу, что когда приезжает Шорган, начинается наступление. По-моему, это поняли и турки. И уже в день его визита совместное патрульдирование в Идлибе начали и турецкая военная полиция, и российская военная полиция. То есть вырисовываются челюсти в виде... Тартуса и Хмимина. Если Тартуса и Хмимина отодвинули пятый флот американский за Сицилию, то клыки в Ливии и, возможно, клык в Италии, это куда деться американскому флоту? За Гибралтаром ходить? То есть Неземное море, может быть... В результате этого, может быть, я подчеркиваю, полностью очищено от американских военных кораблей. А это очень серьезно. И прибавьте к этому очень интересный проект. <coughs> Газопровод Восточной Средиземноморья, который идет в обход Турции. Турцию в него, как говорится, участвовать даже не зовут главный там бенефициар израиль но принимает участие и саудовская аравия и, Ливия, и европейские какие стран но, таким образом турции остается только надеяться на э, голубой поток и на турецкий поток а ведь э, если он будет очень сильно как говорится декларировать то что он декларировал позапрошлую неделе то они ведь могут быть и перекрыты. Поэтому я не думаю, что здесь как раз наоборот. Здесь делается все, чтобы эту третью мировую войну просто предотвратить. А учитывая то, что в Соединенных Штатах 95 миллионов населения подозревается на коронавирус, что там после закрытия, границы наблюдается весьма серьезный недостаток в тех же продуктах вот как вчера выступал небезызвестный Коэн, Олег Коэн да? Алекс Коэн который говорит я не ожидал всего такого я уже подумаю о том чтобы оружие купить себе домой, жена пока возражает но магазины как говорится пустые, подвоза нет а на что, как у него Соловьев спросил вчера, а на что, на тысячи долларов, что будут покупать американцы, если в магазинах нет ничего и нет подвоза? Америка то сидела на подвозе, расплачивалась своими жаркими шкурками за это дело, а получается так, что сами закрылись и подвоза нет. Вот только те меры, которые принял Трамп по поводу эвакуации правительства и так далее, Правительство США – это администрация президента. А может, просто Трамп решил закончить противостояние свое с Конгрессом, с демократами в Конгрессе именно таким путем? Роспуском Палаты представителей и досрочными выборами сенаторов? Я бы больше склонялся к этому варианту. Марк Анатольевич, э, слышите ли вы меня? Да, да, конечно. Ну, смотрите, вот э, я хочу на наш континент хоть на минуточку перепрыгнуть. Э, интересное заявление сделал Аваков, вроде бы министр внутренних дел страны, но он так под каким-то там благовидным предлогом взял и сказал украинцам страшную вещь. Говорит, ребята, вам всем скоро кирдык, жатвы у вас не будет, просто совсем не будет. И где-то через месяц готовьтесь начинать голодать. Э, вот э, успокоил людей, называется. Но казалось бы, есть президент, есть премьер-министр, ты министр внутренних дел, твоя задача обеспечить безопасность на улицах, но нет, он пытается сейчас превратиться в такого вот, даже не Августа Пиночета, я не знаю, как его назвать. Вот как вам видится ситуация на Украине, и придется ли России, сможет и захочет ли Российская Федерация оказать Украине такую помощь примерно, ну, чуть иную, конечно, как вот сейчас Италии и Украина примут ли ее с благодарностью, на ваш взгляд? Помощь будет, но ну, думаю, но ну, не как Италия. Помощь отдельным регионам. Руководители региона какого-то, допустим, Одесской области, обратятся за помощью к России. У вот нас центральное правительство не снабжает лекарствами, у нас не хватает врачей. У нас э, определенное отсутствие койко-мест э, в э, нашей об, губернии или области, как вы назовете. Россия помоги. будет помогать отдельно взятым регионам России, э, Украины, вернее, виноват, э, скорее всего, Юго-Восток. Э, вот опять же сошлюсь на высказывание Соловьева сказал, что и отдельным регионам мы можем помочь, а Бандеровским помогать не будет. Дело тут ведь как обстоит. Я тут беседовал с серьезными людьми, они мне говорят, вряд коронавирус это начало Третьей мировой войны, войны за передел мира, новый передел мира, что после этой позволения сказать эпидемии. Значит, мир существенно будет изменяться, и, будем говорить, политическая география, не границы, а именно политические группировки, они будут серьезно пересмотрены. Вы знаете, когда я услышал высказывание Ангела Меркель, указываю, больше двух не собираться, я вспомнил один старый советский фильм. Был такой фильм «Город мастеров». И вот там, значит, Крамуров в роли Кляка бегал и кричал, больше двух не собираться верхом на осле. Вот у меня такое ощущение, что атлантическая цивилизация, тот самый кля Кляк на осле. Она показала свою полную неспособность решать проблемы серьезные, касающиеся глобальных тем. Она могла кое-как работать в условиях стабильного мира, но мир стабильным не бывает надолго. Всегда в нем какие-то вещи происходят. И вот здесь оказалось, что вот эта глобально-либеральная модель капитализма, она в критический момент и просто разваливается на глаза. Когда завозят, как говорится, минимум товаров и стараются быстрее их распродать. А запасов не делают. И оказалось, что именно отсутствие стратегических запасов сегодня, собственно говоря, и подкосило и Америку, и Западную Европу. Они не делали запасов. Они рассчитывали все купить. А после того, как закрылись, а кто им продастся? Никто. И поэтому вот здесь э, я сказал бы, что это не начало Третьей мировой войны, это не война. Это будет такой тихий, мирный передел мира. Возможно, какие-то эксцессы и будут, но я сомневаюсь. Ну, Марк Анатольевич, а можно сказать, что просто умные люди, собравшись э, хотя бы у скайпа, друг с другом тихонечко, перегр... у закрытого секретного скайпа, который не прослушивается, как наш, вот, и э, тихо договорились, ребят, но ну, начнем войну, э, никто не выиграет, все равно будет плохо всем. Давайте вот решим с наименьшими потерями. Тебе вот это, тебе вот это, тебе вот это, тебе вот это. Обставим все вот так, вот так и вот так. Но нам необходимо действительно вот обнулить вот этих, э, уничтожить вот то, приподнять вот это, ну а где-нибудь в Улан-Баторе будет центр мирового правительства, там и будем собирать свой бильдербергский клуб какой-нибудь, или этих рептилоидов в баночке стеклянной. Сергей, так бывает только сказано. У капитализма внутри слишком серьезные антагонистические противоречия. И если кто-то будет покушаться мирным ли путем, мирным путем, на прибыль, которую получают э, капиталисты, они будут воевать против этого. И здесь договоренности не бывает. Забудьте о каких-то договоренностях. Я не случайно начал свой разговор с вами с Китая. Китай для себя решил эту проблему. Вы посмотрите. Собственно говоря... Торговый договор, о котором все говорили между Китаем и Америкой, и Сорво, в котором Трамп требовал от Китая уступок соответствующих. Получилось наоборот. Китай выкупил контрольные пакеты акций у американских компаний, которые держали китайские ценности. И что теперь? Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о том, о войне, вопрос, а кто будет воевать? Мир маленький. Удар возмездия в любом случае последует. И этого не могут не понимать. Значит, будут пытаться выстраивать американцы некую такую между собой, между собой Россия и Китай. Получится них это, я очень сомневаюсь. Капиталистические противоречия не позволят им это сделать. Европа из международных раскладов, как некое единое сообщество, выпала. Э, вспомните, ведь Брюссель под, э, заявился, ну, уже заражение есть, все теперь границы закрывают. Однако европейские страны, невзирая на чиновников из Брюсселя, страны свои закрыли. Дальше, обратите внимание, еще один очень интересный факт. Коронавирус сорвал учения НАТО около наших границ. Они этот контингент 20 тысяч солдат и 2000 единиц бронетехники повели назад. То есть они уже, как говорится, отказались от идеи войны. И по сути дела, по сути дела мы с вами присутствуем при общем кризисе капитализма, капитализма, кризиса глубокого, который показывает, что, собственно говоря, капиталистическая система больше не может работать. Что при наличии серьезной угрозы, она рассыпается, как карточный домик. Вот дунул информационный вирус, и все. По сути дела, коронавирус, он сам по себе не такая серьезная вещь. А вот то, что его превратили информационными способами, это пострашнее любого натурального вируса. Мир запуган. Люди сидите дома, люди не выходите. Это к чему? Вот, э, что я хотел сказать. И везде начинаются вот эти разговоры о том, что капитализм потерпел поражение, что надо переходить к социализму, там, при, конечно, при известных допущениях. Но социализм допущения не терпит. В нем частной собственности на средство производства быть не может. И не будет. Они просто пытаются, капитализм, капиталисты, отсрочить свое падение каким-то образом. Ну, думаю, что это вряд ли серьезно, долго получится. Марк Анатольевич, мы с вами оба противники революции путем вот такого жесткого переворота, когда люди и сражаются, с... гражданская война. Меня в свою компанию не берите. Я о том говорю, что изменения революционные в обществе в политикуме должны происходить без кровопролития, без миллионов-миллионов жертв. Так может вот как раз этот коронавирус, он и смягчает, и как бы становится вот этой подушкой, чтобы этот переход прошел безболезненно. Ну, ну, погибнут какое-то количество людей, страшно, может, и я помру. А зато даже Макрон говорит о том, что социализм – это будущее мира, и его создавать молодым. Видите ли, в чем дело? Социализм – это переходный период, который возникает в момент краха капитализма. Когда класс капиталистов теряет власть и собственность. Они согласятся добровольно в свою власть и собственность отдать? Естественно, нет. Они будут сопротивляться любыми путями. Без глобальной войны, локальными какими-то действиями, подрывными действиями. Вот э, я вам приведу простой пример. Вот опять-таки возвращаюсь к слове вчерашней передачи. Когда стоит... Э, дедушка, весь обросший волосами, бородой и в больших очках. Ну, я, знаете, вспомнил э, э, Александра Николаевича Островского, на всяком лице довольно простоты. «О, развежные уста, и расскажи, многомудрый старец, как ухитрился ты к столь солидным годам сохранить разум шестилетнего ребенка». Он говорит, ну сейчас же война идет. Вот диктатура в период войны хороша, а вне войны она не нужна. А как готовиться к войне? Ведь война – это верхушка. Для того, чтобы успешно воевать, к надо готовиться. Готовить кадры, готовить резервы. Выстраивать соответствующую структуру промышленности мобилизационной. И вот здесь как раз и этот корень и лежит. Всегда поверженный класс начинает гражданскую войну. Это было всегда. По сути дела, давайте мы с вами вспомним. Октябрьская революция или Октябрьский переворот, как называл его Сталин, 20, в ночь с 25-26. Он практически бескровный был. А в Москве офицеры восстали и били, обманом взяли, собственно говоря, Кремль, и расстреляли всех солдат, которые находились там. Вот это и были первые братские могилы на Красной площади потом. И ведь гражданскую войну не советская власть начала, а начал свергнутый класс. Так всегда было. И при переходе вот владения к феодализму и в переходе от феодализма к буржуазии свергнутый класс начинал сопротивляться тому, чтобы у от него отнимали власти собственность свергнутый класс в лице пролетариата, интеллигенции, крестьянства, где был, когда Чубайсы, Гайдары и прочая шваль отбирала все и отдавала в руки Ходорковским, Березовским и прочим? Где восстание и возмущение? Почему а вот, тот класс воюет, а этот молча, да еще и радовался и хлопал в ладоши? Ура, кричал? Так в том-то и дело, что у нас путают. Две вещи. Пролетариаты наемных работников. Это два разных класса. К сожалению. Марс считал это, так называл, класс в себе и класс для себя. И считал, что это вот один класс и там переходит. Оказалось, нет. Оказалось, главное это осознание трудящимся человеком лично, что он есть на этой Земле. Каковы его классовые цели и задачи, политическая борьба за течение целей и задач. А здесь Советский Союз был депролетари... депролетаризирован. Особенно решением 22-го съезда партии, когда заявили, что у нас уже государство не диктатуры пролетариата, а некое общенародное государство. И, собственно говоря, пролетариат это не сталостно. И здесь э, власть получили представители государственного капитализма. У нас э, в стране после Каз... Хрущевских реформ был не социализм, а государственный капитализм, потому что предприятия отчитывались по прибыли и рентабельности. И поэтому здесь так ставить нельзя. Вопрос заключается в том, кем себя осознает трудящийся. То ли наемным работникам, которых интересно только его экономическое положение и побольше халявы, или пролетариатам, которые ставят во главу угла вопросы, как говорится, э, хорошей жизни для всех, а не только для себя любимых. Вот в чем дело. Вот почему. Вот этот феномен. Почему не стали защищать Советский Да потому что не чувствовали его своей стране. Всех интересовал карман в подавляющем большинстве. Интересовала халява. Я помню себя в цехе, как мне говорил э, член партбюро цеха, председатель товарищеского суда, наладчик. Вот придет хозяин, все будет в порядке. А вы нас 70 лет обманули. Я ему говорю, "Такие они не член партии. Ты, член партбюро, так это ты меня обманывал, не я тебя. Вот о чем идет речь. Да, помню я, 91-й год, первого и второго секретаря райкома железнодорожного Симферополя Симферополе э, Компартии, которая по совместительству председатель и зам председателя районного совета, которая мне, молодому такому э, хулигану-депутату, отчитали. Сергей Михайлович, поздравьте нас, мы сегодня порвали портбилеты, мы вышли из этой преступной банды. Ура, товарищи! Я тогда почти коммунистом и стал, хоть был таким воинствующим антикоммунистам, вот против тех, о кого вы только что говорили, я активно, бодренько выступал. Марк Анатольевич, а спасибо я, вам. А я коммунистом был всегда. И вот когда начался ГКЧП, мой цех собрался идти на митинг в поддержку Ельца. Я вышел один из стал и сказал, все по местам. Кто в рабочее время уйдет из цеха, получит соответствующее взыскание. Один! Против 600 человек, они меня послушали, потому что знали, что если коммунист говорит, он выполнит. И потом, через три дня, они устроили собрание и требовали от меня, чтобы я добровольно ушел из цеха, поскольку я поддержал их МЧП. Я да, поддержал. И сейчас поддерживаю, хотя считаю, что они недостаточно активно в этом деле работали. Вот. А то, что вы говорите, вы меня этим не испугаете. Я уходить никуда не буду. И вы будете работать, как положено, по трудовой дисциплине. И прыгать вы никуда не будете. Понимаете, в чем дело? Но, к сожалению, извините меня, я тогда был один из немногих. Время уходит, уходят люди, которые помнят это все, выросло поколение, которое в принципе не понимает, что такое солидарность, товарищество, плечо друга, локоть друга, стоящего рядом, и что такое ни шагу назад, каждый за себя, и вот сегодняшнюю молодежь нам приходится большим трудом и вот такими страшными вещами, потрясениями перевоспитывать, переделывать, чтобы ценности в их голове просто куда-нибудь сместились в нормальное русло, Я и они постараюсь. поняли, что главное это другое. Сергей, а что, когда-нибудь коммунистам было легко? Нет, никогда не было легко. Ни в 17-м, ни в 41-м, ни Чем в 91-м. А коммунистам никогда не было легко? Но, Марк Анатольевич, потому... 10.30 10 может... у меня на часах. Давайте на сегодня пока прерываться. Вы уж извините, скажут опять Веселовский, не дал выговориться Соркину, потому что он антикоммунист. Неправда, я не антикоммунист. И Марк Анатольевич я приглашаю всегда с огромным удовольствием. Марк Анатольевич, крепкого вам здоровья и э, уверенности в нашей победе. До встречи. Победим. Итак, дорогие друзья, Марк Соркин был гостем программы «На самом деле». Ненадолго прервемся, покурим кофе и вернемся через полчасика. Пока.